Всем привет, вы на канале игры Дроссель, Негорь Робокс, Евлатер Бигуна. Итак, поехали. Итак, друзья, давайте сейчас начнем прыгать. Так, вот сейчас будем прыгать, друзья. Так, давайте разгоняемся, прыгаем и вот так вот кувыркаемся. Теперь здесь разгоняемся, тоже вот так вот кувыркаемся, прыгаем тоже. Так, друзья, давайте здесь теперь. Так, отлично. Так, теперь здесь нужно. Вот, сюда и супер. Так, теперь туда. Давайте сейчас допрыгнем, кувыркаемся, супер. Так, друзья, теперь сюда. Отлично. Так, теперь сюда мы прыгаем. Так, все отлично, друзья. Так, здесь нужно разогнаться. Разгоняем сейчас. Так вот прыгаем, отлично, друзья. Здесь тоже нужно разогнаться, вот так вот прыгаем, кувыркаемся, супер. Так, нам еще чуть-чуть осталось, и мы пройдем. Так, все, супер, ребята. Мы. У нас пока что все получается. Так, теперь здесь, мне нужно прыгнуть вот так вот. Так, я, получается, эту карту уже прошу. Итак, друзья, у нас вторая карта. Так, давайте сейчас... Здесь проходим первое, испытание, прошли, второе тоже прошли уже. Так, прыгаем, друзья, Так главное на кактус не попасться. Так, теперь сюда вот прыгаем. Я уже практически половину карты прошел. Так, друзья, здесь кактусы. Так, сюда, теперь сюда вот прыгаем, отлично. Так, сюда вот разгоняемся, вот так вот прыгаем, кувыркаемся, сальто делаем. Так, главное, на кактус не попасться. Так, теперь сюда, друзья, прыгаем сюда. Сюда. Так, теперь сюда вот прыгаем. И все, в принципе, я прошел карту. Итак, друзья, у нас третья карта, так давайте сейчас начнем ее проходить. Так, друзья, проходим. Прыгаем, вот так вот прыгаем. Так, теперь сюда вот прыгаем. Сюда вот прыгаем, друзья. Так, сюда. Так, половину карты мы уже прошли. Идемте дальше. Так, вот так вот прыгаем. Так, я чуть не упал. Сюда вот прыгаем. Сюда. Теперь сюда, друзья. Сюда прыгаем. Отлично, мы прошли эту карту. А, все спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, а также подписывайтесь на мой канал. Кстати, попробуйте пройти эту карту с первого раза. Это было тяжело. Ну а с вами был как всегда Андрей, всем удачи и всем пока!